بسم الله الرحمن الرحيم. الله غمر زقني فيه رحمة الأيام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الأمين. О Аллах, даруй мне в этот день милосердие к сиротам, чтобы я мог кормить их едой и приветствовать других, и говорить прекрасным разговором посредством благородства. О надежное укрытие для уповающих! Бисмиллахи ррахмана ррахим. во имя Аллаха, милостивого, милосердного. ценна сироты. Хотя сироти вроде бы не имеют для себя никакого периода или попечительства, но Господь так ценит их, что в Священном Коране все обращается к своему пророку. «Алэм яджит кэйати имам «Разве он не нашел тебя сиритой и не дал тебе период?» И согласно этому аяту, мы видим, что Бог напоминает своему пророку о том периоде, когда он был сиротой, когда он потерял своих родителей и не имел приближения, кроме как у него. Бог напоминает о том, как помог ему и защитил его от козней врагов и избрал его пророком по своей милости и милосердию, чтобы пророк всегда помнил о сиротах и утешал их.